Пожалуйста, шубе как король. И все удивляются. Откуда у меня моя шуба? И все спрашивают. А, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая шуба? Кто вам ее привез? Кто вам ее подарил? Кто вам ее купил? У вас, наверное, богатые родственники. А я бы хотела ты шкур. Серищены. Ну, потому что я был бы сам горностаем. И отвечал бы всем. Нет, мне никто ее не подарил. Мне никто ее не купил. И мне никто ее не принес. Я хожу в Горностаевой Потому что вы видите, я сам Горностай. Но они бы мне, конечно, не верили. Но ведь не каждый же день встречаешь Барнастая. И они бы у меня просили. А, дайте нам, пожалуйста, поносить эту шубу. А я бы отказала. Я бы всем категорически отказала. Даже зайца. Хотя у зайца, чтобы не очень хорошего качества, ее хватает лишь на один сезон. Но я все равно снималась его в принципе. Потому что я был бы волк. А волк может себе это позволить. Волк может позволить себе все. Кроме удовольствия забезнец. Волк и не лазят по деревьям. По деревьям лазит обезьян. Очень бы хотелось залезть туда, высоко, высоко. Вот если бы я был обезьяной, я бы прыгал, скакал, лежал, шмырял в горку банана, стараясь попасть к кому-нибудь в горку. И мы бы соревновались с другими обезьянами, кто кому попадет в голову банана. И на нас бы никто не смог достать. Разумеется, крови жирафа. Потому что у жирафа такая длинная шея, Что по ней можно лезть, лезть, лезть, лезть, И все равно до конца не донестишь. Вот если бы я был журафом, Я бы не был и никогда не склонял голову, Я бы смотрел на всех сверху. и вниз, Я бы мог спокойно полететь к забору, и замерзнуть через него, а там обязательно должно что-то быть, ведь для этого заборы существуют. существует, что за ним, что в вести. и до меня бы никто не смог достать, потому что для этого нужно было бы признать Вот если бы я был леопардом, я бы завтра Всю волку но чтобы не отбирал чужих шум, а заодно И гордостаю, чтобы не пушился Своей новый шум. Если бы я был леопардом, Я бы не боялся Никого. Разумеется, кроме Потому что, когда ты видишь льва, Хочется стать таким маленьким-маленьким И незаметным, и зарыться Под землю, как грот. Если бы я был я бы рылся и рылся там под землей. И меня бы совсем не интересовало, что происходит там, наверху. Я бы только иногда выглядывал, чтобы посмотреть, как там растет трава. И как ее считают бараны. Бараны ходят по полю, считают траву. И греют свои спинки на солнышке, И ни о чем не думают. Нет, неправильно. Они иногда так задумываются. Вот если бы я был баран...